Добрый вечер. Здорово. Вы на день рождения идете или нет? Нет. Ира уже одевается. Сейчас я а. закрываю сарань. Я хотел через вас зайти, пройти. А? Через вас хотел просто пройти. Бога, Не парень. возражаете? Правильно, всегда Чтобы... надо ходить через нас. Да? У нас тут свободный проход. Все, кому надо, могут ходить смело. Понятно. Так, мы сейчас тоже. Я сейчас закрою и там а. Ага отремонтирую ага, ага. Ну, ресивер не, не смотрели не ремонтировали ресивер то и рассказал там контакта нету мы телевизор отдавали в ремонт ира, ира объяснить подробности я а, не знаю. ну ладно вот этот юный телевизор да да я ну, я с не а разговаривал проблема да. была в телевизоре но а -а -а. вот этот самый балачок она говорит, что он тоже плохо работает ага. Ясно. Я не вникаю. Я не разбираюсь, я не разбираюсь, я не вникаю. Понятно. Вот. У меня вот забор, у меня в этом году забор поломал. А чем поломало? Это так это снегом нет? Снега. Кажется, все учел. Аж как, а почему вы все даю. Мне интересно. По-моему, там снег. Это крыша Андулина. Это не скользко. Это не скользко. Это, поликарбонат. Это скользко. Но вот эта доска, она для чего? Это снегозадержание, вот эта доска? Это временная. Я сейчас вот это все. этот лис отсоединил, убрал, чтобы мне было подходить. Он стоял так. И вот это вот железо, вот это... Так... В прошлом году снега мало было. Мало? А почему? А почему? В прошлом году я был еще молодой и я счищал. Вот. Потому и мало было. И еще я счищал, потому что боялся, что у меня не выдержит это. Летом я добавил дополнительные вот эти штуки, я две снял, и решил, что у меня будет стоять вот так вот, это выдержит. А она набралась, набралась, набралась, и и вот это все загнуло. То есть она вот так, как здесь была? Да, да, да, так, да, да. И вот оно сюда и уперло. Да, да, да, да, да. Здесь не скользко, здесь не сползает никогда. Ну это да. А тут скользко. И я не стал чистить. Усилил. А, по а почему и вы думали, думали что, что она не сойдет? Она а опаньки. Так а почему вы думали, что она не будет сходить? Мне интересно. Потому что мозгов не хватило. Я не, не подумал, что она... Серьезно? Стоит, стоит. Ну не хватило мозгов что вот это пойдет а -а, и все. Интересно. Я сейчас это все исправлю, угу. переделаю и закреплю, чтобы... Угу. Ну, у меня нету сил сейчас туда забираться и чищать. Там уже очень неудобно. Ну да, да, да, да. У меня да. вот тут окно очень про... неудобно. с неудобно. А что значит прочистить? Прочистить надо убрать, а бывает столько снега, что уже убирать да, то да, некуда. Да, да. Так а, сосед, а подумал, что... так а сосед не возражал, что снег туда пошел? Так о, я не хотел, чтобы туда идти. А -а -а. Я, сейчас я должен сделать так, чтобы снег туда не пошел. А как это сделать? Я закреплю. Вот я вот это подниму, выровню его так вот. Сюда поставлю уголок 25 на 25 и закреплю к этим стопилерам. И они уже не вырвут. И Я... вот это будет как снегозадержатель, не такой хлипкий, как здесь, а, -а, -а, -а. а он будет... у меня с поверху будет пущен металлический уголок. Я понял. И прикреплено вот к каждой каждый толстой. А как будет прикреплено? Сквозь кровлю? А? Сквозь кровлю будет? Да, да. П... Ди... Ничего а -а -а. страшного. Понял. Прямо с, поверх... ага. с полоской а все понял я полоска металла и уже никуда не денется поверх кровли я понял да да да да да да да стоит а потом через некоторое время надо будет менять уже старый но пока стоит да уже может быть я так думаю что я уже год-два и я вообще уже ничего делать не буду Сейчас я тут так как работаю здорово. Да? И сына тут варю, все эти самые лестницы варю, сына взять. Ничего не мочит, сварить, оставить инструмент. Да, да, да, надо, да, да. Очень удобно, да. Покрасить, да. лежит сохнет дождь да, не дождь. Да. Света Большое достаточно. дело. Да, и свет, кстати, да, это же поликарбонат. Да. Свет проникает хорошо. У меня освещение хорошее, тут А еще и освещение. Да да, да, да, да. Еще искусственное можно сделать, да. Лампы -то точно. Горят. Лампы. А, вот лампа, а я mm. не увидела их. Да я еще сюда, я еще слепой, а дополнительный сюда А передаст... сквознячка здесь нету? А? Сквознячка здесь не бывает? Или бывает сквознячок? Бывает сквознячок. В смысле? За... Ну вот я стою, немножко попаду да, ветром. Да. Говорят, что это опасно. Для чего? Сквознички для здоровья? Сквознички для здоровья. Зато для проветривания хорошо. Когда, при Я покраске. согласен, согласен. Да? Нам грех жаловаться. У нас тут сквозняков не бывает. Не бывает. У меня у сына, у зятя вон туда, там, за радаром туда, 7 километров отсюда. Да-да-да. Там такой ветродуй постоянный. Ну, там поле, считай. Я отсюда уезжаю к ним легко uh -huh, одетый, приезжаю uh -huh. там. Там продувает вообще. Ну Там специфическое там еще место. Оставить на улице, там все сдувает. Слушайте, а сколько они сейчас каждый месяц платят? А? Не, не знаете, сколько они платят каждый месяц сейчас там. Не спрашивают? Не... Очень интересный вопрос. Там... Если Это будет стоит... возможность, спросите. Нет, надо у Ира спрашивать. А, Уира? Там везде разная структура. Да вот, я знаю, да. Там везде. Там, если рассказывать подробности, там есть один товарищ голубин, который купил большой участок земли. Не Олег его зовут, не знаете? Не знаю. Он купил большой участок земли, нарезал и продал участочки. Пожалуйста. Да. Ну это часто так делают. А, собственно... а дорога в собственности у него. А дорога у него в собственности. Так он часто делают. От Баума. Да. Ребят, и, и, и заламывает бешеные деньги. И никого не, не там проехать проблема. Ну, юридически он прав. Юридически. Я читал об этом в интернете. И про эту Сколько Орли там и так далее. Сколько лет судили? Бесполезно. Я сам... Бесполезно. Все схвачено. И, и как да. по-наглому, ты знаешь, я сам был на суде. Ну, там была такая да, вот, да, да. необходимость. Я, потому что был собственник одного из участков. Да-да-да. Который... Я сам был на суде. Судья по-наглому. Знаешь, наш адвокат хоро -хоро хороший mm -hmm. задал вопрос. Она говорит, вопрос не, не по существу. Если вы еще раз задаете вопрос не по существу, я вас уволю. Этот голубь там сидит, болтает безумку, все что угодно. Судья его останавливает. Знаешь, что она сказала? Ведь что вы говорите? Я же вам сказала, этого не говорите, а говорить вот это. Она при нас, говорит вот это, давая нам понять, что ребята вам тут ничего не светит. Такая наглость вообще. Все волосы дыбом встали. Ну, для меня это норма жизни. Потому что я это, во-первых, неоднократно уже слышал. Ага. И в-третьих, я уже привык, поскольку я на на во время продолжительного времени, ага. на продолжительное время, вернее, много раз слышал. Поэтому для меня это в России норма жизни. Ага. Ну, возможно. Возможно. Поэтому это уже привык, По привычка, уже все. А рядом сын живет. Рядом, у них с рядом. Да. Другое с Да, да, да, да. Все прекрасно. Там они сами себе хозяева. Ну там юри юридически другая там. Э, э, Это раньше соб... было все одно, потом отпочка. Отпочк... Да да да ну, да, да Я помню. женщина да. свое хозяйство и она дала... делайте что хотите. Ну просто... они же в месяц тоже что-то платят а? сын, сколько он платит интересно. А вот этого я не могу. сказать. Но ну, не я, я должен выяснить. Мне интересно. Мне интересно да. Надо спросить. Там сейчас идет война, еще не все до конца уже делится, но. Да я там чуть землю не купил, я поэтому интересуюсь. Но я-то знаю эту историю уже не только от вас, а от других людей и так далее. Вот, я там чуть землю не купил. Ну, не знаю. Вот, но там было бы тяжело ее продать, потому что не, не все хотят платить. Я тебе могу сказать, что у меня там живет зять, да. который, он тоже имеет несколько участков, угу. он строит дома и продает. Вот я так же хотел. Покупает? Покупают? Ну в том месте, да? Да, да, да. Покупают, да. Сейчас. не катя, не психовать. Ну, понятное дело. Я, я стараюсь закрою. Да, хорошо. И мы сейчас идем туда. Да. Ира! Сходите! О, О Все здравствуйте, сынок, я! здравствуйте. Постригся я. У тебя тоже неплохой, прекрасный выглядишь. Да ладно. Да. А что? Слушай. Ты не согласна? Я поняла, что почему ты подбежал в парикмахерскую. Ты... Я у... так оброс, что у меня сил больше не было. и я уже... Ты ко мне не пошел, потому что я тебе сказала, что у меня с рукой проблемы. А, нет, да? нет, нет, нет, нет, даже забыла нет, нет, нет, нет, Еще, Еще. нет, нет, нет, нет, нет, да, да. Ну, чего у меня мужиков-то нет? Я, я не, не дождался. Кто-нибудь по поцеловал. О, Там, Господи. между прочим, есть Я Иру не разные. дождался. Там они одеваются и одеваются. Сколько <с можно одеваться? Я думаю, я лучше пойду. Я быстро оделся. Давай, одевай Хорошо, спасибо. Ир, попрости, а вот такие тап тапки были прикольные, которые я все время носил. Это я, наверное. <сосы> <сосы> <сосы> В голландском стиле <сосы> эти. Не ну, носите, носите. Можете. Давай я тебе другие нет, <сосы> нет, нет, нет, нет, нет, не надо, да что, за шутки <сосы> <сосы> еще не хватало. Вы что, смеетесь, что ли? Нет, пословица как-то. Кто первый стал, того и тапки. Так что вы первые пришли. Вот тапки. Нет, нет, что вы, <сосы> сидите. Они <сосы> небольшие себе, <сосы> О, подкрадывается. Нормальные, Ира, кончай. Там не есть спасибо. еще мужские. Это да, да какие можно? Да не надо, что? Не спасибо. Это мужские еще какие-то да, Я не просто спрашиваю, какие ну, можно взять-то? Ну вот это, наверное, тоже мужские. Я там Слушай. они искать-то не будут. Я ушел потихоньку. Нет, вот эти один Все, Ир, спасибо. Ты, хочешь, вот ты стрижку сделала, да? Да, да? я уже давно стригла, да? ты просто меня не видел. А, как тебя с рукой-то? Хреново. что вот, черт возьми. Так... Я думал, ты мне сейчас скажешь, так хорошо, так да хорошо, что Да нет, ты знаешь, что ничего-ничего-то... Вот, Болит, то ничего-ничего, то начинает болеть Болит после болиться. чего? Ну, когда ну, что-то что -то... что, поделаешь, а -а -а -а, тогда и болит что-то а поделаешь, так, да Так, конечно, жизнь можно Пойдем да? Все, сейчас Сейчас уже все по всему Сейчас я сниму куртку Ага -а -а -а.